Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня мы будем вязать вот такой плотный узор. Его можно использовать для шарфов или любых теплых вещей. На полотне формируются вот такие объемные жгутики. Раппорт узора всего два ряда. С изнанки полотно гладкое. Давайте приступать! Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 3 плюс 2 петли.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 Однотипные действия покажу в убыстренном виде. Первый ряд готов. Вяжем второй. Разворачиваем вязание. Набираем одну воздушную петлю подъема над первым столбиком. Столбик без накида над вторым столбиком. И весь ряд также вяжем столбиками без накида под обе стенки петли. В этом ряду в конце в воздушную петлю не провязываем. Получается 1 петля подъема плюс 16 столбиков без накида. Разворачиваем вязание. Третий ряд. Одна воздушная петля подъема над первым столбиком. Над вторым вяжем столбик без накида. Теперь приступаем к узору. В третий столбик второго ряда мы не вяжем, а заводим крючок за такой же третий столбик, но в первом ряду. Крючок вводим справа налево. Вытягиваем рабочую нить до высоты третьего ряда. И вяжем как обычный столбик с одним накидом. То есть два раза связываем по две петли. За рельефным столбиком мы не провязываем петельку, пропускаем ее, а в следующие 2 вяжем по столбику без накида. Первый. Второй. Каждую третью петлю будем вязать рельефный столбик. Делаем накид. Заводим крючок под столбик первого ряда, вытягиваем по длине ниточку и вяжем столбик с одним накидом. Это второй рельефный столбик. За ним не вяжем. Дальше два столбика без накида. Первый. Второй. Снова рельефный столбик. Захватываем столбик первого ряда. Два столбика без накида. Рельефный столбик. Два столбика без накида. И последний рельефный столбик ряда. Два столбика без накида. Первый ряд рельефных столбиков готов. Разворачиваем вязание. Четвертый ряд. Одна петля подъема над первым столбиком. Над вторым столбиком столбик без накида. Весь этот ряд мы провяжем столбиками без накида петля в петлю. Последний столбик ряда мы всегда вяжем в воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Это изнанка. Разворачиваем. Пятый ряд. У нас есть 5 рельефных столбиков. Новые рельефные столбики вязать будем за них. Одна воздушная петля подъема над первым столбиком, над вторым столбик без накида, третий столбик не провязываем, делаем накид и заводим крючок под рельефный столбик третьего ряда. Вытягиваем ниточку, вяжем столбик с одним накидом. Каждый новый рельефный столбик строго над предыдущим. За ним, как я уже сказала, не вяжем. Дальше два столбика без накида. Снова вяжем рельефный столбик. Два столбика без накида. Рельефный столбик. Два столбика без накида. И так до конца ряда. Дальше узор формируется чередованием четвертого и пятого рядов. Это раппорт узора по вертикали. Довязываем последние два столбика. Над столбиком и в воздушную петлю подъема. Даже в таком маленьком фрагменте уже видно, как формируются жгутики, за счет сцепления рельефных столбиков между собой. То есть наш рапорт в 3 петли это рельефный столбик и 2 столбика без накида. Плюс 2 петельки в конце ряда. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!